Два года назад, когда ситуация на рынке недвижимости стала меняться, клиентов стало меньше, средний чек начал уменьшаться, стоимость контакта и сделки становились все выше, а клиенты становились все менее горячими, срок принятия ими решения покупки все более продолжительным. Мы в своих консалтинговых проектах со строительными компаниями пришли к пониманию того, что надо оперативно перестраивать подходы как к лидогенерации, к формированию первичного входящего потока клиентов, так и к отношению к процессу продажи в целом. Во-первых, конечно, обязательно к пониманию тот факт, что уже нельзя себе позволить в недвижимости выбирать клиентов по принципу этот все равно не купит, чего на него время тратить. Отрабатывать надо каждого клиента с максимальной эффективностью. Во-вторых, тот факт, что количество клиентов постоянно уменьшается, требует от строительной компании и смена подхода к поиску клиентов. Сейчас как к классическим рекламным каналам, так и к современным важно подключать и элементы активных продаж. Наша задача – ловить клиентов на самых ранних стадиях возникновения потребности. Возможно, даже тогда, когда они сами еще не подозревают о том, что эта потребность у них есть. Поэтому сейчас процесс лидогенерации в строительных компаниях мы уже называем сбором контактов контактов, клиентов, у которых мы предполагаем наличие потребности в покупке новостройки, или даже только формирование этой потребности в ближайшем будущем. И, конечно, это требует и смены системы коммуникации с этими контактами, и в силу их качества, и по причине очень большого срока принятия решения о покупке, который сейчас достигает уже полугода. Далее наша задача запустить управляемую продажу, вести клиента, подогревать его, давать необходимую информацию которая будет направлять его к принятию решения о сделке именно в вашей компании, но при этом выстраивая с ним долгосрочные отношения, чтобы и после совершения сделки удерживать его лояльность, стимулировать его рекомендации в ваш адрес, а при возникновении повторной потребности быть первыми в его списке потенциальных продавцов недвижимости.